Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Двум убийцам 69-летнего Вячеслава Иванькова, известного в криминальной среде как Япончик, Мосгорсуд вынес приговор на основании вердикта присяжных. Оба киллера приговорены к длительным срокам лишения свободы. Отбывать их они будут в исправительной колонии строгого режима. Два участника преступления Джамбул Джанаши и Муртас Шадания признаны виновными в убийстве, незаконном обороте оружия и специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщила пресс-служба Мазгарсуда. Джамбул Джанаши осужден на 15 лет, а Муртас Шадания на 16 лет. При этом суд учел роль каждого из них в совершенном преступлении. Каждый из обвиняемых получил на год меньше, чем требовал прокурор. Вячеслав Иваньков был ранен снайпером 28 июля 2009 года, когда он вышел из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Снайпер вел огонь из кузова, припаркованный напротив ресторана «Тайский слон» тентованной «Газели». Япончик скончался от полученных ранений 9 октября того же года. Следователи выяснили, что к заказному убийству вора в законе причастна целая группа. Трое соучастников преступления были на месте происшествия и наблюдали за прилегающей территорией. Одним из них был Муртас Шадани. Он не только вел скрытное наблюдение за Иваньковым, но также обеспечивал связь между членами преступной группы, а также участвовал в перевозке в Москву оружия, из которого и был убит Иваньков. Непосредственным киллером был Астамур Гудба. Помогавший Шадани Каха Газаев свою вину признал и был ранее осужден на длительное тюремное наказание. Еще двое фигурантов уголовное дело об убийстве Иванькова, Нузгар Попава и Астамур Гудба от следствия скрылись. Также от следствия скрылся и заказчик преступления Илья Симония. Эти трое фигурантов дела объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Будба и Папава имеют абхазское и российское гражданство. В январе 2021 года прокуратура Абхазии отказалась выдать их, поскольку это не предусмотрено законодательством Абхазии. Убийство япончика было тщательно спланировано. Был также установлен мотив преступления. Некие криминальные личности при переделе криминальных сфер влияния обещали симонии возвращения статуса вора в законе и оказание ему покровительства в преступных делах.